Всем привет, друзья, с вами Настя Ясная, и сегодня в нашей рубрике «Ясные мысли» мы поговорим об излишней эмоциональности, что такое эмоции, почему они зашкаливают, как они влияют на нашу жизнь, откуда они происходят, кто за ними стоит и как с этим быть. Значит, эмоции, понятно, да, что человек рождается, у него есть уже определенный эмоциональный паттерн в него вшитый, а дальше, который развивается, психика, да, то есть разная есть психика, есть там чувствительная, есть нечувствительная, ну и так далее. И, соответственно, этот паттерн психики, он развивается дальше у человека в жизни и проявляется. А вообще, самое уязвимое звено в человеке это его эмоции. И именно за эмоции цепляются сущности, всякие там лярвы, всякие демоны и всякие всякие всячины. Я уже говорила раньше в роликах, что в моих, что именно на эмоциональную нечистоплотность приходят различные всякие вот эти сущности, которые потом идут с человеком, можно сказать, пока он их не проработает, не обнаружит, идет всю жизнь. А может быть и не одну жизнь. Если человек агрессивен, если человек депрессивен, это показатели эмоциональной нестабильности и привязки. То есть человек управляет определенные сущности, которые кидают его то вверх, то вниз, то вверх, то вниз по вот этой горке, тем самым истощая его ресурсы, тем самым забирая его жизнь. А, наверное, каждый из вас, из нас сталкивался а, с агрессией определенной эмоциональной, да, там в быту очень часто, а, или с друзьями. Ну, господи, да где угодно на улице, да и вот что ни с того ни с сего, начинается какая-то драка, дележка там, не знаю, кидание стульев там друг друга другу, и... Выкидывание вещей, там, пошел ты, да пошла ты, ну и так далее, да? Mm -hmm. Это все это происходит на уровне эмоций, на уровне сущности, чтобы вы понимали. То есть э, человек-то, может быть, вас и любит, и вы его. Но так как вы одержимы вот этими сущностями, вот этими демонами, которые в, мом э, в момент эмоционального вашей, эмоциональной вашей незащищенности начинают конкретно вами управлять как марионеткой отсюда все беды что такое сущности демоны откуда они берутся опять же да они приходят на чувства на эмоции то есть в детстве например вы испытали какое-то чувство страха чувство незащищенности чувство того что вас обижают и нужно там дать сдачи ну и так далее обиды и прочие вот эти все вещи вот на вот это все дело приходят как раз эти сущности более того они я их так называю сущности их по-разному можно называть это программы на самом деле программы которые программируют с которыми вы живете и которые управляют вами и очень часто в основном а не то что очень часто 90 процентов случаях люди сходятся по не люди сходятся о а сущности то есть Демон к демону, сущность к сущности. Нас кушают эти сущности, нас эти программы. И когда ты осознаешь и понимаешь, что не ты управляешь, а тобой управляют твои вот эти эмоции, ты говоришь, о, я не мог сдержать эмоции, о, мне так хотелось там тебя ударить, послать нахер и так далее. да? Это не ты, это здравствуй демон, который в тебе живет, возможно, уже не одно поколение. Ни одну жизнь не переходит из поколения в поколение в твой род. Чем опасны сущности? Чем опасны вот эти демоны, вот эти программы? Помимо того, что они забирают вашу жизненную энергию, забирают ваше здоровье, забирают... Ну, в принципе, вообще просто едят вас. Вы для них еда, еда. Чем быстрее они вас съедят, как бы, тем вкуснее им будет, тем короче ваша жизнь. Далее, что делать из сущности? Например, человек умирает. Да? И куда уходит эта сущность? Она уходит в его детей. В его детей или в ближайшее окружение по какому каналу? По каналу подобия. Если, например, ваш ребенок или какое-то ближнее окружение по каналу подобия да, вот общался с этой сущностью, тоже, например, был каким-то не сдержан эмоционально, агрессивным там или я не знаю депрессивным то вот вот вот вот это вот вся братья туда вот так вот и перекочевывает и тому человеку вашему ребенку например или там ближнем окружению становится вообще конечно очень в кавычках весело <клёх> потому что дальше он становится едой помимо того что у него свои были пассажиры еще ваши добавились да что с этим делать очень просто все, с одной стороны, с другой стороны сложно. Во-первых, нужно осознать, что происходит. Вот когда ты понимаешь, что ты пища этих сущностей, что ты пища этих демонов, это прям 50% успеха, что ты уже осознал. А дальше ты просто ищешь пути выхода. Там можешь медитировать, да, что угодно, да, но как бы это тоже процесс такой борьбы с ними, изгнания, да вот этими вот ты например чувствуешь агрессию хочешь в морду дать там этому человеку а ты себя сдерживаешь да это уже большой прогресс но тем не менее демон никуда не уходит эта сущность никуда не уходит более того она начинает провоцировать вас она вас начинает еще больше там подначивать и ты уже просто уже вот в больницу попадаешь потому что ты ну ну ты не можешь с этим справиться сам с точки зрения сознания где живут все эти сущности, где живут все эти демоны. Они живут в подсознании и прикрепляются к конкретной части тела, физической. да, То есть вот она там в сердце, в голове, в ноге, там где угодно может жить. И дальше уже только подсознание может с ними справиться. Точнее не подсознание само как таковое, а работа с ними через подсознание. И дальше мы уже... Ну, вот я в своей программе, да, непосредственно ясная жизнь, работаю именно так. Через подсознание мы находим эту сущность, мы находим момент ее появления в определенной временной точке, так как у подсознания нет прошлого будущего, нет прошлых жизней, нет настоящих жизней, нет будущих жизней. У него все происходит здесь и сейчас. И если сущность это вошла в тебя, там, не знаю, там, в какой-то в каком-то там каменном веке, когда ты жил и за мамонтом гонялся, она здесь сейчас точно так же проявляется. да. И мы там с ней, в общем, проводим работу, и она либо уходит, ну, она сама, конечно, не уйдет, ее там надо очень грамотно проводить, чтобы она еще не вернулась, момент такой, да, и уже вот дальше человек двигается совершенно в ином своем состоянии, как правило, уходят уходят вот эти все эмоциональные нестабильности, уходят депрессухи, уходит агрессивность, вот это все, потому что ну, как бы демона-то больше нету, который это все провоцировал и управлял вами, и пил вас через вот эту вот энергию. Но опять же, дальше начинается самый интересный человек. Э, понятно, мы почистились, все, но дальше чем ты себя заполнишь, дорогой мой, если ты заполнишь себя опять тем же самым, ушел один демон, пришел другой такой же. Ну, зовут его, правда, по-другому, из другой, он какой-то цивилизация, а суть -то та же. Поэтому очень важно дальше человеку еще работать над собой. Ну, я тоже здесь помогаю, там, мы ресуссируем и прочее. То есть мы не отпускаем его с пустым ведром, мы все равно наполняем его, я наполняю его, да, там мы это кто я и подсознание его подсознание ваше подсознание ваше подсознание и я то есть мы да, сотрудники и как правило у людей очень сильно меняется жизнь и очень часто очень часто люди расстаются например были супруги один проработался приходит домой и понимает что что я вообще делаю с этим человеком кто это вообще для меня и тогда Прям конкретно есть понимание, что не ты выбрал человека, а сущность твоя выбрала его сущность. Сущности выбрали друг друга и жили вместе. Да, проявляясь в ваших телах, но вот они, вот так вот, понимаете, все происходит. И, соответственно, что дальше? А, что дальше дальше люди разводятся, например, а, или же уходят партнеры, если это бизнес, да, мы говорим: вот, ну, я в частности с бизнес Работаю. Чистится очень сильно окружение, меняются партнеры, контракты меняются, меняются э, эти, как это, сотрудники, там подчиненные, да и так далее. Э, то есть меняется колоссально все. И самое главное, что приходит к человеку, ну, во-первых, осознание, что что вообще происходит и что каждая эмоция, каждое чувство, оно может Настолько повредить не только тебе, но и дальнейшим поколениям, да, которых ты там будешь рожать и так далее. Ответственность за каждую свою эмоцию, за каждую свою мысль, за каждое свое слово и дело. Соответственно, это приводит к эмоциональной, ну, более-менее чистоплотности. Понятно, что все мы не идеальны. И выводит на новый уровень жизни, совершенно повышает уровень витальности вашей. Витальность это жизнь, да, то есть у вас уровень жизни улучшается. Улучшается ваше состояние душевное. И даже на... раньше на те раздражители, которые вы реагировали очень эмоционально, могли там даже и ножами запулять друг друга. Это такое бывает. Или там как-то, я не знаю, решать вопросы при помощи кулаков. Или при помощи. Ладно, не будем сейчас о жести то они просто на вас больше не действуют, эти раздражители, потому что в вас уже нет того, кто цеплялся за эти раздражители и специально их активировал для вас во внешней жизни, чтобы вас покушать. Так что вот, мои дорогие, эмоциональная нестабильность, эмоциональная деструктивность, эмоциональная... излишняя эмоциональность, все это... Результаты того и показатели того, что, дорогие мои, вы живете с демонами, вы живете с сущностями, которыми, которые управляют вами на 100 вообще процентов. Я желаю вам осознания, по крайней мере, просто научитесь замечать, наверное, за собой какие-то такие вещи. Можете ничего не делать, жить дальше как хотите, ну, будьте просто пищей. Ну, в принципе, тоже вариант, что все так живут в основном. Я желаю вам осознанности, я желаю вам ясной жизни, искренне. Все, всех обнимаю. Всем хорошей ясной жизни, хорошего настроения. С вами была Настя Ясная, рубрика "Ясные мысли" и вот такой вот ясный путь.